Известность совхоза имени Ленина простирается далеко за пределы Московской области. Часто совхоз посещают разные делегации из отдаленных уголков нашей Родины. 22 сентября 2022 года наш уютный поселок Это посетили город? пенсионеры из Переславля-Залесского, Где он и родился, и рос, и жил, и народ поднимал. У нас город, конечно, был хороший все, но когда вот все началось, он рассыпался. И у нас, вот вы знаете, все позакрыто с нашего вот города, даже в центр, в Ростов уже перевели. Школы закрывают, программы меняют. Настолько все это меняется. У нас каждый, не то что неделю, каждый день все меняется. А сейчас по всей стране идет, и цены растут. И ну, у нас еще, вот Миллион она вам может тоже много рассказать. Что решили вдруг приехать? А, вы знаете, недолгий, нелёгкий? Мы были здесь ровно три года назад, 20 октября, вот через месяц будет. Мы были настолько очарованы этим совхозом. Но ну, тогда мы сами глядели. Нам хотелось Павла Николаевича увидеть. И когда он с девочками шел из садика, мы бежали, но он так быстро ходит, мы его не догнали. Ну вы хотите Ой, уже приезд увидеть, да, увидеть, так его хочется, сфотографироваться с ним хочется. Принимала гостей руководитель профсоюза народного предприятия Наталья Зинина. Приехали, а зашли в церковь. Ну мы сейчас в детский сад сходим, а потом пойдем на обед в столовую. Первое место, в которое отправились гости после продолжительной дороги, стал совхозный храм. Я экономистом была на... А зовут вас как? Нелли Андреевна Куликова Нет. в Тресте, Переславль Строй. А сейчас вот в Совете ветеранов Треста. А здесь вот сегодня мы приехали все от городского совета. Здесь и представители села есть, и представители города есть. И военные, и вооруженные силы, и правоохранительные органы здесь много. И вот вы знаете, мы как-то часто вас смотрим. И вот как-то мы и первый раз приехали сюда, ну как что-то родное, родное приехали, понимаете? И вот сейчас мы с таким желанием хотели сюда попасть, что вообще только вот, вы знаете, плохо то, что у нас в городе сейчас сохранилось только одно предприятие ЛИД, а было столько предприятий, которых нет по Союзу, наверное, ну, может быть, одно-два было Трест Переславль-Строй тоже у нас, когда организовался, туда приехали исцелены люди, приехали с БАМа строители. То есть люди, прошедшие уже вот такой труд трудный в свое время, ну, я думаю, что это нужно было в то время. А о совхозе где вы смотрите, говорите о нас? А нет. в интернете. В интернете мы переживаем за вас и говорим, что боритесь, боритесь за свое, чтобы вот сохранить вот это все, что вы создали, чтобы оно сохранилось. А мы всегда будем с вами, всегда будем поддерживать вас в любом случае. И всегда мы считаем, что Павел Николаевич достоин быть большим руководителем и на государственном уровне. А мы всегда поддерживаем, мы всегда с вами мы всегда радуемся за вас. Посетили приезжие популярный у москвичей парк Лукоморья, послушали русские сказки и сфотографировались у дуба с ученым котом. Чем только пожелаешь. Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. На спицу петушок на Будет верный стол и штром. Конокругов все Все продумано, для колясочек, для самочек, и все, и для вето замечательное да. И для бабушек. Да. Мы тогда и удивлялись, что мало ну, людей видно здесь. Только мамочки с колясками были, а так да. вообще Идите, ко мне стой. А ну, что, давайте. Давайте, а идите что, визит, не отвлекайтесь. Здравствуйте, сахар. Самый прекрасный у Потом все прошли в детский сад, замок детства. Ты умеет и снимать? И на ютубе, и в одноклассниках. Немного проголодавшись, зашли в нашу столовую подкрепиться и попробовать фирменных пирогов Галины Даниловны, которые готовят их по особому рецепту. После сытного обеда с делегацией встретился Павел Николаевич Грудинин. Рассказал свежий анекдот про врачей и учителей. Закончилась встреча фотографированием на память. Где работаешь? Ну, где хозяева хорошего? Вот мое заключение. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы принимаете на место Так что. Мы-то принимаем. Мы, мы, сейчас неверный, мы не да. же не строим больше домов, поэтому квартир-то да. нет. Да. Вы куда сейчас мы готовы деревне еще успеете Да, успеете? Здесь. Да, постараемся. Посмотрите, что у нас, у нас там еще есть. Зато, ну, в сад-то вы не проедете. Ну, вы минус сады проедете. Да, поедете, с, с левой стороны и с правой да. поля, мы поля. Очень приятно. Да. Да. Такую да. мы красоту увидели. Мы увидели то, времени, что, не верится, что может там <laughs> вот существовать. Вот это мы все из переславля Залесского Да. Что вы будете знать теперь. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Наталья Павловна, Иван вам наш за Залезки Такая чудесная экскурсия угу. Такой ваш совхоз чудесный ну, ну, знаете, Мало времени а и, кстати, очень многие хотят вернуться в социализм Вы же заметили, да? Коммунизм и, вы, в, заметили, коммунизм, и в... ну, ССР ССР коммунизм мы не, не дошли, в ССР. а в СССР Куда? Потому что здравоохранение все-таки должно быть бесплатным Вот мы сейчас говорим Я сегодня там с одной федеральной структурой Они тоже согласны с тем, что ну, Что теперь Самое главное для врача, чтобы больной болел, и чтобы за него все время он ходил в больницу. А нам наоборот нужно, чтобы он не болел. Чтобы, чтобы мотивация была не заболеть, а наоборот, чтобы был здоровый. И врачи должны, чем меньше человек болеет, тем больше врачи должны получать. А у нас наоборот. Лечить, учить и защищать должна государство. И поэтому учителя, врачи и соцзащита должна быть одинаковая в всей стране. Тогда пенсионеры дети будут одинаковые. И воспитать, воспитывать в школе. Да. И учить. Кстати, раньше говорили, столько образование, воспитание да. не нужно. Сейчас ты, дошло до них, что нужны воспитание. У меня дочка работает нет, в школе говорит, нет, нет, раньше нет. все. А сейчас упор на воспитание детей. Ну как их сейчас? воспитать да. вот. родители, родители. с того времени это, это надо было. вот это разрушить статика. легко а создать очень сложно да очень сложно, Я да. Очень сложно. Это, десятилетиями очень... нужно заниматься знаете Сколько почему сейчас работают на полтора Это что-то издевательство потому, потому что на ставку есть будет нечего, да. а на две – некогда. Мы рады, что вы приехали. Сейчас, а я просто рады. там на работу, а Дмитрий вам дальше покажет не все, не мы все, мы все да. это это это Потом еще было посещение перерабатывающего завода, где полным ходом идет работа по консервированию свежевыжатого яблочного сока. 200-литровые бочки, да? А это для чего такая посовка? Для хвостика. Следующей остановкой стала контактная деревня. Небольшая экскурсия включала в себя кормление енотов, гусей и знакомство с карликовой лошадью. Эта небольшая по размеру коняшка способна тянуть 200-килограммовую тележку. любимых именно с Туризм связан с посещением животной фермы, с отдыхом и, в общем-то, привлечением людей к обычной, простой работе и отдыху. Вот еще шесть лет назад открылась контактная деревня, еще тогда в взяли курс на это вот сейчас модное современное направление. И в нашей деревне сейчас уже на данный момент больше 12 разных программ экскурсионных, то есть мы на Новый год проводим разные мастер-классы, выпекаем в русской печи пирожки, имбирные пряники, работаем на гончарном кругу, делаем магниты из глины. То есть в наших избушках проходит очень много программ связанных с ремеслом мы все это обучаем показываем детям и родителям приобщаем так сказать к деревне и мы успеем сегодня посмотреть как раз наше большое хозяйство сейчас я вас вкратце всем познакомлю меня зовут анна если по ходу будут еще какие-то вопросы с радостью отвечу Основные все наши красивые лошадки впечатляют они на другой стороне на улице я вас познакомлю сначала с самыми маленькими а потом с концами уже сами многие называют их пони они сразу обижаются потому что в отличие от пони такие Лошади могут тянуть 200-300 килограмм. Mm -hmm. Именно mm -hmm. поэтому mm -hmm. наши маленькие лошадки катают а можно, фотографировать? Били? Били? Да, можно фотографировать, можно гладить. Она просто немножко не ожидала, что столько Ой, гостей сразу. У меня пришли. маленький правнук а. очень любит пони. Да. И такие лошадки у нас запрягаются в повозку, катают детей по также по выходным по расписанию у нас много разных активностей. там йод, все минеральные добавки в этой соли. Uh -huh. Это уже как раз этот, э, соли, знаете, э, специально на заказ. Не та, что вот горная добывают для коров, для ферм, а здесь уже со всеми компонентами. Uh -huh. Это для лошадок, да? Для лошадок. Ну, у нас мы и козы, и баран, вообще для крупно-рогатого скота тоже идет она. А для чего им соль вообще, чего они так потребляют? Они восполняют э, жидкость. А с, с, еще с добавками, когда у них идет восполнение вот всего, всех минеральных упражнений. Лошадь должна пить как можно больше, так же, как и человек. Человек 2,5 литра должен пить в день. Чтобы работали почки хорошо были чистые почки, 2,5 литра в день. Минимум, да? Да. Просто воды. Яблоки, я понимаю, они уже да, наелись. Наелись просто, да? да. Хачу, Привет, Хачу. красавец. Марина, да, да, красавец. Привет, мальчик. Привет, Али. Да, да, да, да, хороший, да. хороший. Хорош. Ой, да. Хозяин? Зимой забираем к себе. На а уже в летом отпускаем обратно на нас опознанный Сейчас у нас несколько здесь, а, так как если какая-то птица захворала, плохо себя чувствует, либо создает пару, мы их сразу забираем, чтобы они уже спокойно а, жили и создавали семью. Ну, они вот создавали пару, уже, видимо, что-то пошло не так, уже холодно и ничего не получилось. То есть яйца были либо пустыми, либо ну, не получилось их выкусить. Да, да, яйца несут, да, откладывают. Это там, уже, молодые кожа. еноты, поэтому они очень неаккуратно бывают, берут. Но чем старше еноты, тем уже более порядочно будет. Очень аккуратно. О, ну, ты все за грабаску, все идет. Сегодня у нас в гостях наши друзья с переславль Залевского. Они давно мечтали к нам приехать. Наконец-то добрались к нам. Мы очень много хотели бы показать и показываем. Делимся тем, что мы умеем. Но в основном приехали, конечно, пожилые люди, и для них вот это все в сравнении с Советским Союзом, в сравнении с тем, что случилось потом, очень переживательно, очень переживательно. Все красиво, непонятно, как ели. Все интересно, вы все -то только вы, вот сейчас времени мало, можно, можно было подольше продольше В завершении гостей проводили фирменный магазин сельхозпредприятия, где все желающие смогли приобрести продукцию «Заос Афос имени Ленин». Сколько Пенсионера ждет дорога домой. Работников совхоза уборка урожая 2022 года. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. До новых встреч.